Я надеюсь, это мое платье, потому что что-то не похоже. Откопай, ребят. Она сломалась. Только я смогла, наверное, вляпаться в говно. Всем привет! Спасибо, что заскочил ко мне в гости. Я думаю, что это видео тебя заинтригует, потому что ко мне эта идея пришла внезапно, а вернее мне ее подкинул Денис, и я подумала, что, блин, это очень прикольно. У меня, например, никогда в жизни не было полноценной свадьбы в плане того, то, что там бы у меня было свадебное платье, фото, какая то там празднование и прочее. Мы просто пришли в ЗАГС и расписались. И поэтому я подумала, что, блин, а ведь эта тема, она достаточно интересная, и я могу себе купить свою первую... Первое свадебное платье. И знаете, что пришло мне на ум? Мне пришел на ум AliExpress. Я хочу снять это видео не просто так, а потому что мне реально интересно, насколько будет крутое платье, которое я закажу с AliExpress, насколько будет крутая фото и вообще как получится весь этот образ, если, например, у тебя просто нет какого-то бюджета, да, дорогого на дорогие классные платья. Есть ли возможность заказать их где-то и что в итоге ты получишь? Ну давайте, я предлагаю начать с фаты, потому что фата это простое, и это мы будем выбирать гораздо быстрее, чем, мне кажется, само платье, хотя обычно, наверное, фату выбирают под платье, но я думаю, что я возьму какую-то классическую и какую-то не классическую, то есть давайте фа. Да, для невесты, отлично есть такой запросик, заходим, без разницы какая будет цена, но так как это невеста с Алиэкспресс, мы постараемся взять не самое дорогое, что тут есть, но плюс-минус, чтобы это выглядело красиво и миленько, мне нравится в принципе вот эта вот простая, вот мне кажется классическая фата, вот такого вот кроя, фасона, то есть в принципе 139 рублей, если она уж придет совсем кал, то ничего страшного, она и не длинная, то есть она в меру, поэтому я думаю, что я скорее всего оставлю эту фату мне нравится вот этот цветочка мне кажется это очень будет нежно и очень романтично ободочек можно вплести как-то в волосы и будет в принципе плюс-минус красивенько ну и конечно самый главный атрибут всей свадьбы это свадебное платье поэтому свадебной а вот свадебное платье замечательно я думаю что мне нужно какое-то небольшое симпатичное платье в принципе мне более-менее не все нравится но так как у меня специфичная фигура скажем так я достаточно небольшой шоу роста, при этом я худая, бедер у меня особо нету, груди тоже особо нету, нужно будет как-то подойти в параметры сейчас подстраиваться и искать платье. Мне, в принципе, сейчас зацепило вот это платье, богебное свадебное платье, выглядит оно очень красиво, по крайней мере, на девушке, и девушка плюс-минус такая нежная, романтичная, маленькая, и есть, кстати, маленькие размеры, я не знаю, но я буду брать самый маленький размер. Есть отзывы, мы обязательно будем смотреть отзывы, потому что в отзывах наверняка есть вот Пять звезд стоит во платье. Я считаю, это отлично. Есть вот даже фотоотчет от девушки. Она, смотри, плюс-минус комплекции моей. Я очень долго выбирала свадебные платья. Очень долго на них смотрела. Очень много красивых вариантов. Но в итоге я остановила свой выбор на вот этом платье. Цена 6500, грубо говоря, рублей. Такая же большая сумма для свадебного платья. Потому что обычно свадебные платья стоят от тысяч и выше. Это будет еще не факт, что хорошее платье. Все, ребятушки, заказ сделан. Осталось только дождаться. Приблизительная доставка Где-то 8 августа Сейчас, когда я заказываю Почти начало июля ля, да, сейчас июль. Начало июля, поэтому как-то так. Собственно, обещала показать вам свои туфли, которые я заказывала на Асос. Я заказывала их совершенно для других целей. Я заказывала себе для того, чтобы их носить под сарафанчиком. У меня есть белый сарафанчик. Мы сейчас идем наконец-таки на почту, потому что пришел мой заказ с Алиэкспресса. Я дико переживаю, потому что я не знаю, как это будет выглядеть, будет ли это вонять, потому что многое, что приходит с Алиэкспресса, оно воняет. Поэтому мы сейчас заберем. Там сразу пришли три позиции. Пришло гораздо раньше, чем я ожидала. Обещали мне вообще 8 августа все привести, но пришло все даже очень раньше, поэтому я безумно рада. Первые две посылки вот такие вот маленькие, в них скорее всего лежит вода. А вторая посылка чуть больше, это, скорее всего, платье. Честно, я думала, что платье будет гораздо больше. Хотя, ну, вроде бы как 900 грамм. Давайте начнем открывать эти посылочки. Как бы была невеста, но у меня не было ни свадебного платья, ни фаты. Поэтому это моя первая фата в жизни. Первый раз открываю при вас. О, это как раз та фата, которую я очень сильно хотела увидеть. Ой, а как это? Подожди, она... Она двус... Что? А как так? Типа ты делаешь вот так, получается, да? У тебя с двух сторон... Я не понял. Ну, в общем, такая первая фото с ним немного неясно, что делать, но хорошо. Мне нравятся здесь цветочки. Они достаточно неплохо так проработаны. Правда, есть ощущение, как будто это цветы свинков для похорон. Вот это, по-моему, фото вторая более классического вида, потому что я захотела взять одну интересную, а другую более классическую. То есть здесь тупо... Белая фото Ой, смотри. У, у у Кто это такое? Она сломалась! Она сломалась. Смотри, это два зубчика отвалились. там Целуй меня. Так ты тихо-тихо-тихо Прыщики мои не снимай, и козявки тоже. Ну и, ребята, час икс. Мне казалось, что платье должно быть больше. Я надеюсь, это мое платье, потому что что-то не похоже. Оно не пахнет. Страшно. Я не знаю, как так фоткали люди в отзывах, но это платье мне казалось убогим, а оно очень красивое. Я вот реально офигела от того, насколько хорошего качества мне пришло платье. Я, честно, боялась до последнего, то что придет какой-то кал. Но то, что я получила, это, в принципе, за свои деньги очень даже хорошо. Да, есть какие-то недочеты в виде каких-то торчащих ниточек. Где-то неаккуратно с каких-то швов присутствует. Но, тем не менее, все это заметно, если ты будешь прям пристально-пристально смотреть на это платье. Издалека этого нет. Не видно. У платья очень удобная молния на спинке, которая никак не заедает, хорошо застегивается, расстегивается. Есть небольшая шнуровочка, чтобы затянуть на спинке получше, если вдруг кому-то это необходимо. Также спина полностью прозрачная. Мне стало интересно, что будет, если я попытаюсь найти свадебное платье, которое как у меня. Я нашла что-то похожее, прям по стилю один в один. Выглядит, конечно, подороже, но силуэт Само вот эта вот идея с рукавами спинка. Это очень похоже. Цена, между прочим, 33 800. Конечно, это не то платье, которое один в один, как наше. Но, мне кажется, оно прям почти похоже. Я предлагаю нам сейчас сделать какой-то свадебный макияж. Делать я его буду сама. Я буду сейчас искать в интернете. Да, здравствуйте, это был код. Свадебный макияж 2020. В принципе, в принципе, я должна повторить такой макияж. Я, конечно, не буду делать что-то супер яркое. Я сделаю что-то, скорее всего, нейтральная. Я думаю, что сделаю, наверное, что-то типа того. Добавлю серебристые вот сюда тени. Да, плюс-минус у невест макияж одинаковый вообще, реально. Никакой индивидуальности вот нет. Я не понимаю, если это тренды в макияже, то они очень какие-то одинаковые. Просто посмотри, каждая девушка, у нее один и тот же макияж. Больше всего во всех этих макияжах, когда я их делаю, я ненавижу брать темные цвета, потому что с ними всегда очень сложно. Я решила вас не мучить вот этим всем процессом макияжа, потому что как бы я не бьюти-блогер, чтобы вот это вот разглагольствовать все. Я просто скажу быстренько и коротенько то, что сделала макияж, постаралась его повторить практически какой-то девушке. Накрасила себе реснички, тени, стрелочки, вот это все наклеила накладные реснички, бровки домиком, вот это все гномики. Губы красть не стала потому что у девушки они были естественного цвета. Так как мы сейчас сразу после прически едем на фотосессию и дальние подсъемы, поэтому нужно собираться. Я возьму вот эти туфельки. Денис полез доставать платье. Я надеюсь, телефон сейчас не упадет. Прическу я поехала делать к своему стилисту Той Ли, которого вы уже знаете, вы с ним прекрасно знакомы, видели его много раз в моих видеороликах. Я к нему приехала и попросила то, что хочу сделать себе что-то совсем не сильно сложное, точно не пучок, но в то же время, чтобы это было красиво, романтично и в моем стиле. И представляете, Тойли меня в очередной раз просто удивил. Я не знаю, откуда он берет такие идеи, но... И он сначала мне накрутил мои волосы, как бы окей, волны там и все, как бы понятно. Но потом он достает обычный шнурок из-под обуви и говорит, что сейчас при помощи этого шнурка мы тебе сделаем... Косичку. И он вплел мне реально шнурок, и это смотрелось очень круто, очень прикольно и очень свежо. А еще у меня была очень мятая фота, и Туэли снова придумал очень оригинальное решение, на которое я вам просто предлагаю посмотреть. Папка ребят! Записывайтесь на услуги к Кстати, я еще решила немножечко в этом видео ответить на.. Небольшие распространенные вопросы Которые очень часто вы у меня спрашиваете Поэтому я отвечу на самые распространенные Вопросы касательно Моей личной жизни, которые вас интересуют У меня действительно была свадьба Но знаете, у меня к свадьбе отношения Несколько иное, как у большинства, скажем, людей Но для меня вот такие вот Пиршества, это просто лишняя трата денег Мы пришли с Дениской и расписались в ЗАГСе У меня не было никакого свадебного платья Я просто надела обычное платье Но мы пришли, расписались И просто вышли, а потом вечером посидели в кафе с нашими родителями, и нам такого пешенства, в принципе, хватило. Свадьба у меня была. Была она в январе, 15 января. Какого года, не помню, но могу показать свидетельство о браке, если вдруг кто не верит. Расписались мы в Грибоедовском ЗАГСе номер один. Это самый сказать, моднявый ЗАГС Москвы, потому что там обычно расписываются всякие звезды и прочее. Там гигантские очереди, но так как была зима, нам было не принципиально вот это оркестр, ферия и прочая показательная вот эта регистрация, мы просто пришли, зашли в кабинет, подписали, Надели друг другу колечки, нам тетя сказала, объявляю вас позже женой. И мы такие, все, до свидания, до свидания. И ушли. И почему, кстати, еще один главный вопрос. Нету свадебных фотографий. Ну, ребят, потому что мы их тупо не делали. Так как у меня не было свадебного платья, у Дениса не было особого свадебного костюма, свадебных фото мы не делали. Конечно, у нас есть есть фотографии ЗАГСа, но они такие сратые, что мы их с Денисом куда-то спрятали и не помним, где они вообще. Но мне стыдно смотреть на те фотографии потому что у меня там отвратительный цвет волос, такой желтый, как санина, там уродский просто свет, ой, в общем... Бэ. Я только что переоделась в парке, и мои впечатления... Смутные, потому что на меня впервые так много смотрят людей Я как бы привыкла, то, что из-за моего цвета волос на меня постоянно смотрят люди Но из-за того, что на мне была фата, на мне сейчас платье Некоторые люди меня фоткают, ко мне подбегают дети Сидятся на лавочку, смотрят за мной Это очень странно, я впервые так смущаюсь И я не знаю, как себя вести Но на очереди у нас фотосессия А еще я в джинсиках чтобы потом можно было быстрее переодеться назад, потому что, я не знаю, поеду ли я так домой или я переоденусь. Потому что переодевалась я в парке, но снимать это не стало. Вы и так знаете, как я умею это делать. если честно, это мое первое свадебное платье, и я могу сказать знаете, у меня двоякие впечатления в принципе, мне безумно нравится, как я смотрюсь в образе невесты, такая милая романтичная, нежная, но с другой стороны быть невестой очень неудобно, постоянно нужно поправлять фату, она постоянно тебе чуть-чуть тянет твои волосы куда-то топорщится, все время ее поправляй платье нужно вот это все время тащить сверху, чтобы не спотыкаться об него, в общем, я скажу что за вот эти несколько часов я реально намучилась. И я представляю, каково бедным невестам, которые в этом всем целый день... А ведь у кого-то платья могут быть более пышные, чем у меня. Я хочу сказать то, что мне безумно понравился этот эксперимент с AliExpress, потому что... Ну, вы сами все видели. Я реально ожидала, что платье придет ужасное. Но на деле за 6 тысяч я получила просто прекрасное платье. И это гораздо дешевле того, то, что можно купить, например, в каком-то магазине. Более того, когда я была вот во всяких вот этих парках, где мы фотографировались, многие люди реально восхищались и говорили, господи, какое прекрасный платье И я, человек, который знает то, что оно стоило 6 тысяч, я такая думаю, блин, это офигенно. Единственный момент, то, что ты можешь заказать платье, тебе может реально пройти говно. В этом есть определенные риски, но для этого есть раздел отзывы, куда я при вас заходила, где при вас я смотрела, как эти, фото... ну, как эти платья выглядят на девушках. Люди писали, то, что платье действительно хорошее, потому что не хотелось срать 6 тысяч. 6 тысяч это тоже все-таки деньги. Еще, кстати, хотела с вами поделиться напоследок замечательными просто похождениями моего свадебного платья, потому что после парка оно стало выглядеть, мягко говоря, не очень. Но это всегда так. А еще? А еще? Я сейчас найду, я сейчас покажу. Я настолько везучий человек, только я смогла, наверное, вляпаться в говно и это говно воняет. Я надеюсь, что тебе это видео понравилось. Я надеюсь, что кому-то из вас в будущем эта идея пригодится. И кто-то сможет сэкономить свой семейный бюджет. Ну, мало ли, да, ситуации разные бывают. Просто это все к тому... То, что на Алиэкспресс реально заказать свадебное платье и быть превосходной просто невестой. Спасибо, что посмотрела это видео. Подписывайся на мой канал, мне будет очень приятно. Мы с тобой увидимся уже очень скоро, так что пока и до новых встреч.